Всем привет, на связи Виктор Бандалет. Я являюсь основателем системы и образовательного сообщества бизнес Chance Pro. Я являюсь экспертом в маркетинге, в продвижении автоматизации сетевого бизнеса через интернет. И сегодня я хочу разобрать очень интересную важную тему, а именно слова влияния. Либо каким образом... Ваши слова влияют, либо соответствуют вашим кандидатам, либо вашей аудитории, на которую вы а, позиционируете. <музыка> на самом деле... А все вот это что вы сегодня сейчас получите за эти 15 минут буквально за меньше есть навыки копирайтинга да то есть но есть определенные базовые вещи слова влияния и вообще понимание того на каком языке разговаривает ваша целевая аудитория позво позволит вам влиять на вашу аудиторию цеплять за самое больное про, как говорится, вызывать у них желание действовать по вашим инструкциям, по тому, как вы хотите, чтобы они двигались по вашей воронке и многое-многое другое. И для того, чтобы выявить этот момент, я хочу, чтобы вы проделали определенное упражнение. Я для вас подготовил определенный такой лайфхак, да, которым вы можете пользоваться уже после этой трансляции и уже усилить свое влияние на рынке Благодаря словам, благодаря продающим постам И рекламным кампаниям, которые вы по итогу будете делать По итогу, ребят, смотрите Что я хочу вам показать, чтобы вы делали Возьмите листик бумаги и Любой листик бумаги, блокнот И на листе бумаги разделите на 4 колонки Первая колонка – это ваша целевая аудитория. Вы должны понимать, что вот вы занимаетесь бизнесом, да, то есть и 100% ваша целевая аудитория она не одна. да, То есть вот многие а, заблуждения думают, что я работаю только, например, с студентами, я работаю только с мамочками в декрете. Но на самом деле, вот если взять, вот вы предприниматель сетевого бизнеса, то для предпринимателей сетевого бизнеса несколько целевых аудиторий. Это те люди, которые работают на государственной работе. Раз это мамочки в декрете 2 это студенты например 3 это сами же сетевики 4 и на самом это можно интернет предпринимателей брать да то есть и на самом деле их можно выявить намного намного больше и чем больше на самом деле вашей целевой аудитории тем потенциал развития вашего бизнеса в рекрутинге да то есть расширяется да, тем, чем чем больше и тем тем больше потенциал э, создавать вам новые какие-то предложения новые э, воронки и, и так далее потому что ну как бы на одной целевой аудитории не ограничится. вы можете конечно отработать одну целевую аудиторию потом перейти к следующей а можете и всех сразу обрабатывать сейчас рекламные кампании, интернет и э, инструменты автоворонок таргетированной рекламы позволяют даже не сталкиваясь друг с другом рекламировать например предложение на каждую целевую аудиторию по отдельности да то есть и в конечном счете работать с ними тоже э, на разных языках поэтому смотрите ребят первая колонка это целевая аудитория вторая колонка это боли э, целевой э, целевой аудитории боли. Ну, проблемы с которыми они встречаются третья колонка это решение ну, вот этих боль либо проблем либо того что они хотят четвертый это язык либо сленг сленг целевой аудитории приведем пример возьмем какую-нибудь целевую аудиторию например сетевики да Выделяем первые, например, сетевики. Какие боли с проблемами человек встречается? Тут можно множество перечислять этих болей. Это а, привлечение кандидатов в первую линию. Это спам. Это проблема их, да? Согласитесь, что это проблем. проблема. А, это а, список знакомых. Для многих список знакомых это проблема. Согласитесь? Холодные контакты. При к друзьям и семье <смех> бывает такое, но это можно отнести к списку знакомых и так далее. Вы перечисляете максимально боли, проблемы, с которыми они встречаются. Боли, проблемы, с которыми встречаются максимально. Выжимаете, прям сидите, анализируете, что такое, что вот как бы... Ну с которым вы сами более встречаетесь как предприниматель всего бизнеса и с тем что вы видите на рынке творится да то есть анализируйте полностью дальше решение что они хотят что они хотят например они хотят бизнес без отказов да ну например уволиться с работы ну это больше наверное относится к аудитории к тем кто работает на государственной работе но в любом случае подавляющее количество сетевиков они все-таки работают еще на работе а дальше постоянный поток кандидатов стиль жизни да то есть бизнес lifestyle business, я так называю это означает что вы можете строить этот бизнес там где угодно и с кем угодно и когда вам угодно да то есть в любой точке мира мобильный бизнес ну, можем отдельно писать мобильный бизнес, финансовая свобода. Ну, хотят быть, например, топ-лидерами, да, топ-чеками, путешествовать. И вот так вот перечисляйте, признание, да, приз, призвание, признание. Язык сленг, ребят, какой у предпринимателей всего бизнеса сленг? Ну, наверное, самый элементарный MLM, да, это не для обывателей, наверное, да, то есть многие обычные люди либо MLM шугаются, либо они вообще не понимают, что это такое. Сетевик, они употребляют 100% топ-лидер, да, то есть для обычного обывателя этот сленг чужд. Балы маркетинг, да, да, маркетинг, маркетинг, балы, товарооборот, да, товарооборот, объемы, ветка, структура, команда. Смотрите, ребят. А, вам нужно сленд подбирать, чтобы максимально общее количество а, сетевиков понимали их, потому что вот нога не каждый может понять. Наставник, да, наставник, спонсор, наставник. И вот вы взяли сетевиков, да, то есть и также вы, например, можете проработать а, человека по найму, а, наемного рабочего, например. Какие боли и проблемы хочет уволиться, ну, там, к решению, например, уволить своего босса: да? То есть, ув... мало денег, свободы мало и много-много другое. Решение: уволить своего босса. Да? То есть проводить больше времени с семьей, финансовая независимость и так далее. Язык сленг. Ну, тут по-разному. Тут, тут уже нужно понимать, что обычный обыватель не, не должен, например никакими терминами особо там употреблять если вы будете трафик вот будете для целевой аудитории настраивать эм, рекламную кампанию для наемных работников либо для сетевиков и будете писать трафик и многие из них э, могут не понять что такое трафик да но нужно также исключить вот и э, в сленг можно минус-слова написать, которые можно не употреблять, необходимо не употреблять, либо не нужно употреблять, для того, чтобы не сливать бюджет, не сливать вообще внимание своей аудитории. Поэтому вот над этим тоже можете поработать. И вот есть, например, шаблон, да, в копирайтинге самый простой, например. Он, он базовый, но он самый рабочий. Как... Как без, ну грубо говоря, либо как, как сделать что-то без чего-то. Как а, получить решение, это вот я вам уже таблиц, табличку показываю, без боли. И вот теперь вы можете эту табличку смотреть и а, составлять рекламное объявление, рекламное объявление либо заголовок, например, ну вот возьмем, как создать постоянный поток кандидатов ну, в тот же MLM-бизнес, да, то есть в MLM-бизнес, да, то есть это вот уже как сленг идет, либо в сетевой бизнес, ну если вы как рекламная компания, помните, что в, таргетин, в таргетированной рекламе нельзя MLM использовать, в MLM-бизнес без необходимости приставать, например, к друзьям и семье. Вот вам целый заголовок, исходя из э, решений, из боли. Также вы можете тоже, например, как создать лайфстайл э, бизнес э, благодаря привлечению людей в первую линию без спама. Да? А как, как, созд, э, как создать финансовую свободу э, в сетевом бизнесе без холодных контактов и без необходимости списка знакомых. Да, то есть вы вот все это стыкуете, улавливаете ребят? Улавливаете ребят, о чем я говорю? Итак, вот с любой целевой аудиторией. Например, как уволиться с работы без необходимости инвестировать, например, много денег в интернет-бизнес. Да? То есть вот одна из более инвестиций больших денег. Инвестиции больших денег. То есть мы понимаем, человек хочет начать бизнес, но он боится рисков. Да? То есть вот риск. Это его боль, это его проблема. Вложение больших денег, это его боль, его проблема. И поэтому вот нужно досконально проработать вот эту табличку для того, чтобы знать проблемы боли, его решения. И тогда вы будете, вот знаете, вот прямо в точку попадать, составляя свое объявление, используя сленг, язык вашей аудитории, используя боли и решения. И тем самым вы прям, ну, будете вот лазерно таргетироваться, да, снайперски таргетироваться для своей аудитории и вообще писать посты для своей аудитории. Будете знать, вы будете описывать решения, вы будете описывать боли, будете составлять крутые заголовки. И тем самым ваша личность, ваши, ваши посты привлекут для вас огромное-огромное внимание. И также вы будете влиять на эту аудиторию. Ребят, для вас было это полезно? На сегодня тогда все. Обязательно вот сегодня же, сейчас же, после этого урока возьмите, внедрите этот момент, сделайте репост для того, чтобы это не потерять, если вы пока не можете это внедрить, для того, чтобы это потом вернуться к этому упражнению и проделать его более углубленно. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет, пока-пока и до завтра.